У нас были мощные такие уроки предыдущие, поэтому вот этот и следующий урок будет такое немного повторение, они будут короткие. Просто еще раз подведем итоги, что мы изучили и как нам нужно действовать, если нам нужно оплатить товары криптовалюты, ну или услуги, неважно. Для этого вам нужно знать только адрес своего получателя. То есть от кому вы отправляете, нужен только адрес и все. Вам потреб... А вот для отправки, как мы уже говорили, вам потребуется подпись подписать при помощи своего приватного ключа. Восстановить ключ, мы говорили, можно при помощи сид-фразы. Значит, вы знаете адрес получателя, и, естественно, он вам говорит монету, и монету вы уже сразу будете знать, а в какой же на сети. Если, там, скажем, у SDT он просит оплатить и он должен сказать а в какой сети ему отправлять то есть вот эта монета может быть в различных сетях и здесь нужно уточнить там в сети трона скажем или в сети а бинанса 20 или трон trc 20 или еще какой-то другой сети то он уточняет ну плюс э, большинство кошельков при, э, когда вы вставляете то и скажем вот на бирже мы смотрели вставляете туда адрес получателя и уже известно в какой сети эта монета у него находится все здесь сложности обычно не возникает мы это уже смотрели Самое главное адрес только копировать потому что вот если в одной буковке адреса ошибетесь то тогда могут деньги уйти не туда куда нужно и транзакция соответственно возврату не подлежит Поэтому нужно соблюдать э, осторожность. И плюс техника безопасности. Ваш компьютер, мобильное устройство. Проверять антивирусами перед тем, как что-то делать, что-то отправлять. Обязательно онлайн антивирус какой-то должен стоять. Но вот я уже долгое время пользуюсь 360 Total Security, китайский антивирус. В принципе, он меня устраивает по соотношению и цена качества Очень не подвешивает компьютер. Ну, или можно использовать такой более глобальный касперский неважно но самое главное обязательно компьютер проверять на наличие антивирусов еще лучше если у вас будет для отправки транзакций вообще отдельный компьютер какой-нибудь ну старенький компьютер на котором вы будете только исключительно работать с криптовалютой я понимаю это как бы кажется все там но ну, неудобно да действительно некомфортно. но если у вас там тысячу долларов пропадет вы это как-никак все-таки переживете. А вот если вы там хотите миллион долларов отправить какому-то зарубежному партнеру или квартиру хотите покупать на большую сумму, то, конечно, здесь соблюдать безопасности обязательно. Очень аккуратно надо действовать. Одним нажатием клавиши вы можете лишиться целого состояния. Примеров таких в мире полно. Поэтому не пренебрегайте безопасностью Лишний раз перепроверить, не торопясь, всегда оплачивайте, не торопитесь, не дергайтесь, что-то у вас не получается, не паникуйте, спокойно продолжайте, попробуйте еще раз. Вот часто все вот эти вот отправки, как я уже говорил, подменный адрес, когда вы, у вас не получается, вы делаете повтор, начинаете дергаться, нервничать, и в этот момент теряете бдительность, вот этого делать не нужно. Еще раз пример перевода сделаем. Мы с вами кошелек при вас я зарегистрирую, в котором у меня никаких монет нет. Не знаю, почему он меня пароль не спрашивает. Большие вопросы у меня к кошельку насчет этого. Вот кошелек Jax. Вот, давайте попробуем отправить USDT. Или давайте его получим. Вот, получить. Получить. При получении забудьте использовать блокчейн эфира. Вот, кстати. Очень интересно, хорошо, что мы здесь попробовали. При получении мне нужно использовать блокчейн эфира. И, кстати, вот по поводу этого кошелька. Эфир – это один из дорогих блокчейнов. И если отправить Трон, с вас возьмут комиссию 1 доллар максимум, то посмотрим, сколько нас возьмут в заправку на этот кошелек эфира. Вот тот же USDT. Давайте копируем адрес. Адрес копирован. Теперь мы открываем нашу биржу Bybit. Давайте зайдем в активы. Спотовый аккаунт. Смотрим. Вот USD, USDT. Вывести. Вот я нажимаю вывести. Ввожу сюда адрес кошелька. Он всегда Bybit предлагает, кстати, вот при выводе, как-то его переназвать. Вот адрес кошелька. Давайте добавить. Так, ну вот так вот, да, на Байбите. Здесь нужно обязательно выявить монету. Адрес кошелька. ERC20. Это сеть эфира. Так, и комментарий. Давайте я комментарий сделаю. Тестовый на JAX. Верификация не потребуется. Так, подтвердить. Так, еще раз надо, нажимаем вывести. То есть, видите, байбит требует, чтобы у меня... Был уже он добавлен, вот этот адрес кошелька. Ну, дополнительная система безопасности. Давайте я вывожу вот 100 долларов. И обратите внимание, комиссия с меня берут 4 доллара. Вот поэтому, соответственно, почему я вам говорил, TronLink зарегистрируйте. А если вам нужно отправить 10 долларов, вы платите 40% комиссии. Просто фантастика. То есть здесь меньше чем там 1000 долларов выводить э, вообще в этой сети ну очень кучеряво получается, поэтому смотрите вот для вот кстати хороший пример взяли Телефо, кошелек jax для использования УСДТшек ну нам абсолютно не интересен не подходит я в четыре раза комиссию переплачивать не собираюсь а теперь вот для примера я беру захожу мой кошелек Тронлинк и оттуда сейчас скопирую адрес а вот есть он у меня, кстати здесь мой трон и смотрите я плачу комиссии пол доллара не в 4 раза 8 раз отличается комиссия. поэтому вот а, такие а, вещи вы должны понимать и учитывать и поэтому смотрите где-нибудь обменяя в сети а, там небольшую сумму через какой-то обменник вы реально если не контролируете этот процесс можете там 10 15 долларов переплатить Видите, насколько отличаются комиссии в разных сетях в разных блокчейнах и вот у sdt уже проверено trc 20 одна из самых удобных дешевых сетей для работы и естественно в кошельке TronLink используется видите другая сеть для вроде как одного и того же токена у sdt токен тот же но перевод 8 раз отличается с комиссия все поэтому вот этот кошелек он ну не подходит для этого токена не используйте его ну, если вы, конечно, оперирует там миллион долларов, будете отправлять. Ну, может быть. Ну, а в основном вы, конечно, большинство тех, кто смотрит данный курс, не будет оперировать бешеными деньгами. Даже отправляя тысячу долларов, 4 доллара – это, ну, заметная комиссия. Лучше заплатить все-таки 0,5 долларов. Мне кажется, это более выгодно. Поэтому вот такие вещи, на такие вещи обязательно обращайте внимание. Ну, и, соответственно, если у вас здесь были какие-то монеты, мы могли бы их также и отправить кошельку Джакс, я ставлю небольшой минус. Мне он вот этим не понравился, что он с меня захотел очень много комиссий снять. Надеюсь, что для себя вы выводы соответствующие сделали. Жду вас в следующем уроке. Всем спасибо.